Владимир Владимирович, я 2 декабря буду голосовать на выборах за Владимиру России, за вас. У меня таких, как я, в стране много. Надеюсь. Если мы все проголосуем за вас. Вот, вам придется еще поработать немножко, человек, который молодой еще. Ну, вот. А проблем государства хватает. У меня вот такой вопрос. Значит, стать президентом на третье срок? Конституция не позволяет. Вы сами по неверноправно говорили. А с кем же? Нет. Как вас зовут? Виктор Александрович. Виктор Александрович, у нас вообще в стране давняя застарелая проблема, которая называется отчуждение власти и граждан и людей. Недоверие граждан к органам власти. Так было и в царские времена, так было и в советские. Вот я сейчас говорю в советские, мы привыкли говорить в советские времена. Почему? Потому что мы считали все, что советы – ключевое звено власти прежней. На самом деле это было не так. Советы – вспомогательная была ветвь власти, а по сути это была партийная власть. Потому что основные решения принимались где? В горкомах, в райкомах, в обкомах, в ЦК. Кто видел этих людей? Никто никогда. Только по телевизору, в газетах. правильно. — Значит, сегодня ситуация кардинальным образом поменялась. И сам факт того, что мы с вами здесь сидим и говорим на все эти темы, наверное, лучшее тому доказательство. И все-таки много из негативных примеров демократического устройства, к сожалению, было перенесено и на нашу почву. Достаточно вспомнить начало 90-х. Обещали одно, сделали совсем другое. Обещали, что будет благоденствие в течение двух-трех месяцев, получилось всеобщее обнищание. Получилась ваучеризация Возникли олигархи за счет миллионов людей Накопившие миллиардные состояния Довели до гражданской войны Поставили вообще страну на, на грани развала И конечно мы все это помним Люди это знают И недоверие к власти имеет место быть Теперь что же такое единая Россия Является ли она идеальной политической структурой Конечно нет Конечно, нет. Там нет э, пока э, устойчивой идеологии, стой, уст, что такое У, устойчивых принципов, за которые подавляющее большинство членов этой партии готовы бороться и, и положить свой авторитет. Но, к сожалению, пока только таких единых установок идеологических в, в партии нет. Э, но, тем не менее, она близка к власти на, на региональном уровне, к губернаторам на федеральном, к правительству и к президенту. А к таким структурам, как правило, стараются примазываться всякие проходимцы. И часто им это удается. А целью таких людей не благо народа, а личное обогащение. И, конечно, такой деятельностью они только компрометируют власть и саму партию. Возникает вопрос. А зачем тогда мне нужно было возглавлять список Единой России? Да. Да потому что лучше все равно у нас ничего нет. Это первое. Второе. Конечно, нужно еще время для того, чтобы и эта структура росла, чтобы она укреплялась. И, наконец, очень важно. Это то, что если что-то и удалось сделать в последнее время, а кое-что удалось, иначе мы бы с вами сегодня сидели, и вы бы не говорили о том, что вы с опережением графика выполняете такие масштабные задачи. Значит, кое-что удалось. А если это удалось, я вам, вот я вам говорю, что это в значительной степени удалось только потому, что я опирался в своей практической деятельности на единую Россию в парламенте. Потому что там была консолидированная сила, которая помогала мне не только принимать решения, но и проводить их в жизнь. И, наконец, самое главное. Ведь, понимаете, эти люди, которые там работали в течение предыдущих четырех лет, они приняли ряд решений и законов связанных, кстати говоря, вот вы сейчас про ипотеку сказали. Откуда взять ипотеку? А я ответил, потому что масштабные задачи в сфере развития инфраструктуры. Значит, рабочие места в той сфере, в которой вы работаете, будут обеспечены и гарантированы. Но так вот, там, в Единой России, как раз принимались решения, что один из приоритетов, это как раз развитие инфраструктуры. Там же, в Единой России, принимались решения по... Так называемым общенациональным приоритетным проектом. Развитие образования, здравоохранения, сельского хозяйства. Там же принималось решение в «Единой России», по сути, там же, о развитии обороноспособности и о планах переоснащения вооруженных сил. Они же, по сути, приняли трехгодичный бюджет на ближайшие три года, где все это прописано, в каждой строчка – Проходило это в трудной борьбе с правительством, несмотря на то, что э, это считается партией власти. Каждая цифра выверена и просчитана. Вот стоит только прийти туда тем, кто скажет, мы знаем, как сделать лучше, и все это может посыпаться. Понимаете? Вот это меня больше всего беспокоит. И именно поэтому я, несмотря на все издержки, в том числе для себя лично, я понимаю эти издержки, я тоже вижу, все-таки принял решение возглавить список «Единой России», с тем, чтобы убедить людей проголосовать за эту партию и... Помочь сформировать большинство в Государственной Думе, которое считало бы себя единомышленником с исполнительной властью, с правительством. А, кстати говоря, Государственная Дума напрямую влияет на формирование правительства. Потому что Государственная Дума либо соглашается с предложением президента по кандидатуре председателя правительства, либо отклоняет ее. И вот если мы добьемся такого единства между исполнительной властью и законодательной, Тогда у нас есть с вами все шансы реализовать те планы, которые сейчас прописаны в принятых законах. Но что касается меня лично, то могу вам сказать, что здесь, вы знаете, у нас испокон века, как говорили, победа не за тем, за кем сила, а за кем правда. И это на самом деле имеет глубокий смысл. Вот если люди проголосуют, так же, как вы, за Единую Россию, список, который я возглавляю, это значит, что, в принципе, подавляющее большинство граждан мне доверяют. А это означает, в свою очередь, что у меня появится моральное право. Спросить всех, кто будет и в Думе работать, и в правительстве, за исполнение тех решений, которые намечены сегодня. В какой форме я это сделаю, я пока воздержусь от прямого ответа, но различные варианты существуют. И если это произойдет, произойдет вот тот результат, на который я рассчитываю, то у меня такая возможность появится. А вам за то, что вы хотите проголосовать за Единую Россию, спасибо.